Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в село Бредихино Корсакского района Орловской области. Так, друзья, начало деревни. Это первый дом. Собака гавкает. Никого нет. Здесь тоже собаки. не видно друзья пойдем дальше дорога щепнем отсыпана впереди еще домик И здесь дом большой какой В этом домике, наверное, никто не живет. Выбитые окна. Домик старенький, деревянный. Вот такой домик старенький. Тут дом на замке, на двери замок. Этот сарайчик, такой погреб, наверное, старый. Вот здесь вот домик был, сгорел. Да, крыша сгорела а этот дом заброшен никто не живет здесь так посмотрим церковь что такое что мне кажется что она не работает большой огромный замок висит на дверях. Может быть где-то еще ход есть? С другой стороны. Окна новые вставлены, здесь дверь закрыта снутри, на замке. Но там все в стадии ремонта, друзья. А я думал, она работает, а оказывается нет. Деревянные. Не пластиковые. Здесь закрыто. Класточки гнезд поновили. Идем дальше. Вот еще домик был старенький. Никто не живет. Телефон стоит. Но дорога дальше отсыпана. С чем Значит, еще там есть дома. Вот еще дом старый. Совсем. Собака. Привязана. Надеюсь, что привязано. Да, вроде привязано. Домик красивый, но никого не видно. Там еще дом. Сюда дорога идет. Там дом, там дом. Я думал, село маленькое. А, оказывается, но большое. Здесь еще домик большой какой. Райчик недавно построенный Здесь в стадии строительства Да, Нет машина стоит Не видно никого Тут бытовки видимо кто-то строится тоже собрался ух ты тут тут тоже дом огроменный строится Но это последний здесь дом дальше дальше домов не видно Да, домик большой. Так, линии электропередач идут туда-дальше. Сейчас пройдем по этой дорожке. Что людей вообще никого нет. нет. <связать> Друзья, вот еще дома, дорожка ведет сюда, сейчас посмотрим, кто где живет. Кто-то подъезжал, видят следы. Калитка открыта, никого не видно, небольшой такой домик деревянный, тут еще один дом, Это в этом доме живут интересно. колонка стоит связано Здравствуйте. а здесь живет кто-нибудь а -а -а. можно вам пару вопросов задать дома Как называется деревня? Бредихина. Это и туда Бредихина, и, и туда Бредихина, да? Полностью. Ну раньше там, когда было 400 домов, там село называлось, где церковь стоит. Здесь Бредихина, то через речку мая называлось, а сейчас все Бредихина. А сейчас объединили, да? Ну, никто тут ничего не объединял, ты же видишь, Крапиво и я один больной и все. Ага. А вы постоянно живете здесь? Нет, не постоянно. Нет. Приехал посадить здесь кое-что сейчас. Во вторник уедет. Mm. А вообще много жилых домов? Постоянно в домах, в которых живут. Это раз, два, три, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь домов, в которых постоянно живут. Ну и на лето. Два-три дома. Сейчас перестали люди ездить. Раньше детей привозили, раньше много было людей. А сейчас никто никого не привозит. Да и некому, и дети выросли, которых возили. Вот такие дела. Деревня умерла. Я иногда сижу, аж слезы на глазах. Мы в школу ходили, вот когда я ходил в школу, это до 70-го года я в школу ходил. У нас было 75 человек учеников. Здесь была школа? Ну, школа здесь была начальная, до 4 класса. Ага. Так мы в Корсак уходили. В 75 человек, не считая вот этой мелкоты, что здесь еще 4 класса было, вот школа была. А вы родились здесь, да? Да. Как моя мать мне говорит, здесь было около четырехсот домов. Было прям там до кладбища еще два ряда, здесь два ряда. Ну, короче, люди жили, а сейчас все, сейчас ходит школа одна девочка. Деревня фактически умерла, вот так наше поколение, мое, по 70 лет нам, уйдем мы, все, тут ничего. А почему так вот, как вы думаете? Почему деревни вот умирают, никто не живет здесь? Я так думаю, политика нашего государства такая. Вот живут они там в Москве, я сам в Москве живу. Они думают, что Москвой все и кончается, все там. Жизнь, асфальт ложат через каждые полгода, его бы и не надо кое-где ложить. Они там живут вроде, а про деревню забыли все, понимаешь? Сейчас вот земля здесь была лет семь вообще не пахали, бурьяном все заросли. Потом какой-то банкир из Москвы все это здесь скупил. Сейчас обрабатывают, сейчас они урожай очень большой снимают. Но здесь механизаторов-то их человек 12. Сейчас техника совершенно другая. Там, трактора, то, что раньше наши трактора пахали по неделю, вон там поле. Они сейчас за ночь все это спахивают. И люди им не нужны. Сюда хоть сейчас настрои навези людей. А где работа? Раньше механизаторов было человек, вот у нас здесь человек 50, если больше. До яркие жены их, тоже человек 50. За коровами ходили, молоко дали. Сейчас ничего не осталось. И никому не нужно, совершенно никому не нужно. Я считаю, я вообще прогрессивный человек, хотя я на пенсию уходил, погону носил. Наше правительство, и к тюрьму надо всех сажать. Я так считаю, что неправильно все это, чтобы расколошматить. Это же не только у нас, вот здесь, в моей деревне. Я когда работал в Москве, ушел на пенсию. Ну и 14 лет еще работал ну, охранников. Там у нас было турагентство, мы там сидели. А вечером выйдем, делать нечего поговорить. И откуда только и с Ульяновской, из Тамбовской, и с Курской. Охранники выползают. Вечером начальство разъедется. И вот мы разговариваем везде, практически вот такая: что деревня умерла, людей нет. Ну а как же вот сейчас раньше деревни жили давали зерно давали молоко и Сейчас дают зерно а молоко Зерна много дают а молоко а молоко здесь не дают у нас где-то может быть и дают ну порошковые больше половина везут с белоруссии у нас в россии крупно рогатого скота вот в нашем районе это раньше район же был новосильский uh -huh. у нас Одно стадо только и крупнорогатого. И то это так для потехи. Она смытишь смыти, сама хозяйка, купила, у нее то, здесь свои интересы. Как говорят, отмывает деньги, там кредиты ох... подо что-то. А здесь так для потехи. А вообще по всему району ни одной лошади не осталось, и ни одной коровы. Ну, колхозный совхозный. А их... наш, в нашем совхозе, вот в этом, совхоз имени Маяковского назывался. У нас было 17 тысяч голов овец, 17 тысяч. Сейчас нету. Как тот передач смотрю по телевизору, рассказываю. Сейчас они шкуры закупают в Турции, шапки солдатам шить там то все. А я слушаю и мне это бесит. Думаю, свое все уничтожили, а с Турции же выгодней. Там закопить, короче, воровать выгодней, удобней. С Турцией, с Китая вести, mm -hmm. ведь мы же перестали не велосипедов, не, ну ничего, а все же делали, и мотоциклы делали, у нас хорошие мотоциклы были, сейчас ничего не делается. Сейчас вот товарищ Путин залез вот на эту вершину, честно сказать, я сам из правоохранительных органов, когда он залез, мне показалось неплохо, трезвый мужик, он не, не алкоголик, молодой, в отличие от Ельцина, думаю, хоть наш порядок наведет. А мне есть с чем сравнивать, я и при Ельцине, и при Горбачеве, и при всех, и при, я даже при Хрущеве жил, я помню, Хрущев по полдня речь толкал по радио. А я думал, он наведет порядок, а оказалось, вот я еще, за, при нем уже я на пенсию уходил, порядка меньше стало, брать стали больше, взятки, там в Москве, черт что творится, там без денег вообще ничего не сделаешь. И я сейчас очень зол на нашу власть, я на Путина очень зол. Может быть вместо него кто-нибудь придет, может еще в 10 раз будет хуже, я не знаю. Но все-таки надо бы попробовать. 20 с лишним лет он уже надоел. Даже если бы он был хороший хозяин, он надоел уже. Я смотреть уже спокойно на телевизор не могу. Ну надоел, все, хватит. И он, по нем видно, что он выработался. Все, уже нечего придумать. Хороших ребят, я имею в виду не Навального. Навальный для меня это тоже так, Шваль, мне так кажется. Может быть, его мало показывали, но мне это... А хороших ребят, умных, он всех позаткнул. Всем рты позаткнули. Кого посадили, кого осадили, кого убили. У нас так. И вот мы ждем что то Ну, я-то уже не дождусь. За внука вроде волнуешься. Думаешь, а как у них будет? Какая жизнь? Как? Мы недостойны вот этой жизни. Я очень переношу. Я не хочу сказать, что я без куска хлеба сижу. Ну, пенсия какая-никакая есть, там, что-то поднакопил, может быть. Но не должны так пенсионеры у нас жить. Здесь вот у бабки есть по 11 тысяч пенсию получают, по 10, по 9 даже еще есть социальные пенсии. Таких в Москве-то нет, в Москве минималка 19 тысяч. Там другие люди живут, да. Хотя, ой. И вот я на все это смотрю, думаю, ты обобрались. Ведь его окружение, вокруг него вот эти миллиардеры идет уже 7 лет у нас, как это они называют, застой или, ну, короче, ни х... у нас не про, а они все богаче и богаче становятся. Ну вы хоть пенсионерам бы, как у нас вот бабка сидит, плачет, говорит, Сашечка, хоть бы тысяч пять добавили бы, я бы перекрестилась. Я говорю, баба а чего пять тысяч дадут? Это же сейчас не деньги пять Я говорю, я по-моему... Вот разумению, пенсионер наш, российский, должен минималку получать 50 тысяч рублей. Я уже 6 лет не работаю, у меня болячек много, я лечусь больше, чем работаю. А вот 6 лет назад, вот в этом турагентстве, там печушка у меня в ухе выспится, а их не... Ну, они, конечно, некоторые по два, по три языка там знали, людей за границу отправляли. У них 200-250, в то время была зарплата. Для меня это было немыслимо. Я как переспрошу, 250. Думаю, ёшта, а я у них там получал 24, Но ну, у нас там какой-то колым был, ну пусть полсотни. Угу. Думаю, в Пятерку, куда же они их девают? Девают, находили они, куда их девать деньги. Денег много не бывает. Вот. Плохо мы живем. Плохо. Я имею в виду не мы, а вообще Россия. Они изо дня в день нам долбят в голову эту Украину, уже слушать спокойно не могу. Это, это ж такой перехлёст, такой и по первой, и по второй, и по четвертой. Это они ужас. И вот только нам жалко украинский народ. Нам жалко этих негодяев, не жалко. Жалко братский украинский народ. А почему своих не жалеете? Я служил в армии в 1972 году. И я пришел автобаза Министерства обороны. Это самое сердце. Я у будьё, Я будьёнов, с Будиновым разговаривал с живым. <с да, нас Можно я а, молоденьких. Возили на дачу. На, на дачу к нему возили. греечка видал, Будионова видал. Разговаривал с ними. Кстати, и в то время тоже негодяи были. Пока мы с ним разговаривали, наш водитель, наш же солдат, только он постарше на полгода был, служил. Он не пошел, потому что он часто туда возит, он ему надоел этот буденный. И он остался, зомполит, говорит, я посплю в автобусе, ну, оставайся. Хренак прибегает полковник, это комендант его дачи, ты обвидал, какие дачи, это ужасно. Говорит, там этот в пруду купался, я его выгнал. Десять суток ареста приедете, буденый, нашему зомполиту, говорит, чтобы он 10 суток отсидел. Уже в то время было, мы для них были пыль, не люди. Так и сейчас. Вот. Ну так, уже наши, мы, наверное, не дождемся нормальной жизни, чтобы я мог на свою пенсию зайти в магазин и купить то, что мне понравилось. Нет уже все. Конечно, был бы я молодой и не, Даже сейчас, в мои года, мне вот 68, если бы мне не было болячек, у меня 5 диагнозов, у меня онкология, мне много разного. И то бы я бы нормально в этом турагентстве жил, там можно было жить. Но я не говорю, что я по 250 бы там получал. А для меня и 50 тысяч хватало, это было нормально. Я там у них 14 лет отсидел, за 14 лет я ни один раз не снял пенсию. И вот купил машину, ушел от них, купил вот на эти, что накопилось. А всю жизнь отработал, я в МВД работал. Я не смог себе машину купить. Потому что... Обобрались там, там черти что творится. А я всегда с гордостью говорю, я ни копейки не брал. Я вот родился вот здесь, вот дом мой стоял другой только дом. был. Я, меня всегда что-то сдерживал, меня сдерживал. Я очень любил свою мать. Думаю, не дай бог меня посадят, возьму если я взятку там или uh -huh. мать не переживет. И, и, и, и мне все это, я ушел, ну нищий, хотя я был начальником отделения, подполковником я ушел. А ушел в однушке, как жил, так и остался я в однушке. Хотя у меня была возможность хорошую квартиру там. Я их распределял. Было при советской власти, я распределял. А мне как-то было, у этого двое детей, у этого трое. Я старался как-то их там. Сейчас этого нет. Сейчас хоть 10, на тебя никто не смотрит. У меня он там дальняя родственница в малиновой. У нее 5 человек детей. 4 мальчика и одна девочка. У них там было. Котельня центральная, ее отрезали, ну разломали. Давайте проводите, сами себе делайте отопление, газ там правда есть. А самим делать-то, где она 75 тысяч, там надо минимум 75, чтобы И вот они там без этого, без отопления. А мало-мало-меньше. Я тоже очень переживаю, смотрю и думаю, негодяи, власть, я имею в виду. Mm -hmm. Ведь эти четыре мальчика, они еще пойдут в армию служить, придут. Если они живы, останутся. Потому что я зимой один раз зашел туда, там на полу асбестовая труба, намотана на ней намотана проволока такая, как, как спираль. И в электричество. А так, как надо топиться-то? Она ж малиновая. А они играют, подушками кидают. Попадет подушка, они сгорят. А они в этой в трехэтажке даже. Да, быть. да, да. Вы, наверное, там были, трехэтажки там. Ну почему бы нашей власти не провести им отопление? Ну, Все-таки да. она одиночка, она мать одиночка. Пять человек детей. Никому не надо. Надо будет когда-нибудь там сгорять, да, даже по телевизору покажут. Даже Путин может сказать, разобраться, глянь, какая, это, что творится там. А сейчас как будто никто не видит, что творится. Все же знают, и социобеспеч... Все знают, как они живут. И там не одни они такие, там всем отопление отрезали. У кого денежата были, провели отопление. А так все у кого эти калориферы. Ну кто как? Газ там как включает с осени и до весны он на кухне горит газ. У них газ проведет. Плиты какой -то теплотон. Mm -hmm. А этот тоже уедет, он из Москвы. Они купили вот этот домик, никого здесь не осталось. Мне еще и, и наверное, из-за здоровья, я вот, я иногда даже вот сяду там на лавочку, у слезы текут, я вспоминаю, как было. Бывало весной детей понавезут, елки-палки, сейчас ни, никого, ничего и никому не нужно. Ну Вот такие дела, успокоишь себя, успокоишь. Да. Внуку вбиваю в голову, говорю, учись, учись, и как-то свое место в жизни надо находить. Иначе, говорю, трубоделы. как-то надо жить. Конечно, в Москве многие живут, я очень многие, даже где я живу, разговариваешь, они 100 тысяч, они не считают этот хороший зарплат. Да это копейки, дядя Саша, это копейки. А вот, ну а видишь, кому как. Ты извини, пойду, а то я там дров накидал в Ладно, говорит, спасибо вам. Вам. А вы, наверное, и в Авдеевке были, мне там бабки говорили. Авде... Да, был в Авдеевке, да. Они мне говорили, говорит, ой, Саша, здесь какой-то ходил, не? Я по весне там был. Да, не эти ли, как их? Ну, вдруг вы какой-нибудь мошенник там выглядываете. бабку говорю, бабка, мань, что там у тебя выглядывает? А у вас газ-то есть здесь природный? У, у нашей, в нашей деревне есть. Есть, да? Ага. А, а еще да? последний вопрос. А церковь, она же вроде бы рабочая должна быть. Нет. Она вообще была разломанной. Ее 10 с лишним лет здесь из, из Москвы был энтузиаст. Умер прошлый год он. Ага. Федорович Федорович. Но они на ней, конечно, наварили денег море. Он добился ее, признали памятником ну, рас... такого значения. Культуры, да? значения. Там выделяли деньги, прям миллионами, сюда, на нее. Из Москвы, помню, я с ними даже в бане купался один раз, парились. прям с портфелем приезжали, деньги эти здесь делили. Вот за 10 лет они только смогли, ну купол вот они сделали, кресты. Это ничего не было, все было завалено. Mm -hmm. а, ну, с этой со стороны оштукатурили, а покрасили, и то вся вытела. А там все бросил, денег нету, потом еще энтузиазм один появился, он с, мо... с 1 мая, вроде он там какой то лазейку в Москве нашел, чтобы помогали деньгами доделать, ну и он накрылся, посадили, ну что-то там не то. Mm -hmm. Видите, все же у нас заточено, я очень многие знаю, даже хорошие люди испортились, все заточено даже на этом, на церкви, как наварить. Как да. украсть от этой церкви он и федорович он здесь курировал это ремонт и прочее а вот там самый крайний дом если туда пойдешь увидишь там домина видим земле у него один этаж вы внутри не были там нет, бильярдные, все. все ну, в общем три этажа так если как там все сделано но ну, там вообще сделано. А ведь он ни копейки не заплатил делали все вот эти мастера которые церковь и материал весь отсюда вот так и я с ним, а он был у Лужкова архитектором этот Федорович, ну не главным там, ну при этом. И мы с ним всегда в бане, он, Саш, приходи, я больной, ты больной, а то одному страшновато, и вот мы там помоемся, посидим. Он еще мог себе позволить выпить, а я так посижу с ним, чайку попью. А сейчас где он? А? а сейчас где он? Умер прошлый год. Помер? И, а и, в, он... и стройка все остановилась, да, его? Да, все стоит, но дом остался, дети ездят. И вот он говорит, говорит, Саша, если бы хотя бы половина разворовывали, вот так бы Россия жила. Я говорю, как половина? Еще а половина уходит? Да. Вот затеяли строительство, допустим, моста или дома, там, ну, грубо говоря, миллион, пятьсот тысяч налево. А у нас же даже не половина, 75% разворовывается. Я в ужас пришел, я пришел и не спал всю ночь, думаю, ешь что ж творится? Вот остановились на этом Путине. КГБ. Какой х** КГБ? Почему он порядка не навел в нашей стране? Вот, ты думаешь, что а наверху ничего не знают? Как начальники управления ментовские и ФСБшные и прочие живут. Какие у них дворцы, чем они занимаются. Все все знают. Ну так выгодней. Он всегда на крючке. Он твою волю всегда исполнит. Потому что если чуть что, завтра... Посадить нафиг. Найдут за что. Там уже все готово. Вот такая наша страна построили. Мне обидно за нее. Про Украину рассказывает, А я вот когда там 14 лет сидел, в турагентстве, а рядом сидел парень. Он сам с Полтавы родом, а живет у нас в Курской области. Бывший майор военный. Он говорит, Саш, не верь, что по телевизору. А у него мать там еще, он к ней каждый месяц на неделю ездит. Он вахтовым методом. Там не так плохо, как они нам рассказывают, что там народ э, пухнет от голода. Нет, там никто не пухнет. Там нормально. Ну, так же, как и у нас. Кому-то хорошо, кому-то очень хорошо, а кому-то плохо, а кому-то совсем плохо. Со мной он бабушка там жила, сейчас умерла, где я живу, там, в Москве. Вал приду, пятерочка, у нас рядом, магазин. Она одну-две сосиски. Я всегда замечал, мне это как, глянь... Одну-две сосиски. Ребята, ты что, кошки, что ли, берешь? Она, Сашечка, какой кошки? Себе. А тогда еще не было 19 тысяч. А сейчас сделали 19 тысяч минимальная пенсия по Москве. Сын алкоголик. За квартиру плачу 100%. Я 50% плачу, ну, надо признать, как ветеран, там, mm -hmm. труда и прочее. А она что? И вот она а хочется же есть что-то такого мясного. Вот рецессия одну две возьмет, отварится, ест, ей праздник. Таких еще у нас много. Как вас зовут? Николай. Николай, дай Бог тебе здоровье. Да и вам тоже Николай, не не Он приехал. -то? На машине вот возле церкви там чуть-чуть. Под... Да, да. да. 30. Моя мама-то мне рассказывала, когда она еще была рабочей церковью, работает она очень богатая церковь, их две в мире таких, одна еще в Париже, вот точно такая, же, по этому проекту. Вот он этот Федорович, свою дочь, она у него тоже архитектор, mm -hmm. она ездила в командировку туда во Франции, потому что здесь все не сохранилось, ни чертежи, она все оттуда привезла, чертежи, как что. Тут такие, где певчих, это, там, ну очень богато, а как она была расписана, это даже я помню изнутри. Уже она была полуразломана, а вот эта роспись вся еще была живая, ну видно. Угу. Сейчас, конечно, надо бы ее сделать, народу и так мало. Сюда бы народ ездил, бы, ну со всей округи бы ездили, и венчаться, и отпивать. тут много деревень кругом. Ну, нету денег, и так они тыркаются, они и попы половина обжирели, и не тем заняты. Ну, ты, если из Москвы видишь, наверное, на каких машинах они да. ездят, да. и как они себя ведут. Нет, я сейчас что думаю о чем-то и говорю, я уже не боюсь посадить меня. Не посадить, потому что мне осталось жить ты черт. Никому я не нужен сажать. Ну, зол, на эту власть зол я. В моем сознании можно было бы немножко по-другому соорудить Россию. А то они все орут, Ой, как Беларуси не убежала, ой, Украина убежала, ой. А надо такую жизнь в России создать, чтобы не от нас шарахались, а к нам просили, стучали во все двери. Возьмите и нас к себе. Вот это была Россия. А так все это ерунда. Вот. Что еще бесит, я, ну, все-таки мы ребята, мужики, погону носил. Казалось в гордиться должен, супер, гипер, ракеты, х**, а мне это, мне аж тосно, как начинает. Вот только ракету придумали, то придумали. Во-первых, ни мы в России в этой не придумали. Это все наработки оттуда, с Союза поднимают. Там было все развито. А во-вторых, что вы придумываете-то? что-нибудь для людей. А как человека убить? Я еще, ну, конечно, я этого не увижу, но если так все будет продолжаться, а плохо. Я боюсь, ведь когда я жил раз, я когда думал, что Советский Союз развалится. У меня даже в мыслях такого не было. Но это было, это что-то было твердое. А ведь развалился за три дня. И я боюсь, как бы Россия также не грохнула. Но опять об этом никто не думает. Они думают, как бы вот, прожить бы эту жизнь. Там, Навальный фильм о них снимает и то и все. Где правда? Но ну, я считаю, что там все правда, что он говорит. А вот он сосед. Пойду, пройду туда подальше. Давай, сходи, может там еще кого. Накалонт. А Гербачевых а, есть тут? Да, а она, на, на той стороне живешь же кто-нибудь, да? Ну там она одна это. Она тоже из Москвы. Как ее звать-то? Это где Новый дом строит? Назаров, где жили. Ну, ну, новый дом не строится, он давно построен. Почему вот крышицы? Еще один. Нет, еще не ну, в общем, забыл я ее, как зовут. Она там, да. И больше там нет никого на той стороне. Но это а одно... как это... ты пройдешь? Ну, мост разрушен. А, просто... тогда не пройти, нет, да? Нет, Она нанимает там, у нас Чернухин есть он на машине. Он за ней заезжает, на рынок свезет раз в неделю. Она купит, что едет. Угу. Или попросит его, он купит. Ладно, спасибо вам Счастливо Удачи В общем, снимаете, как разваливается Россия вся Ну, как развалится? Что осталось от деревьев? Сколько было, сколько осталось Развалилось Сейчас в районе 3700 или 3800 сейчас В районе вот Корсаковской Ну, вымирает все А кто поэнергичнее, помоложе, старается отсюда Уехать Кто варел кто куда, кто под Москвой В Москве, наверное, в одном ноль больше людей живет Трое. Ладно, счастливо. Давай, счастливо. Собак снял? Конечно. Собак. Пообщались с местными жителями. Церковь оказывается на реставрации, и реставрация закончилась, но не доделали. Таких церквей, как мне мужчина сказал, всего две во всем мире: в Париже и здесь вот одна. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч!